диаграмму я подготовил для вас и на самом деле я когда первый раз ее увидел я подумал что это про молодежь и это оказывается срез начиная с 30 до 45 лет самый активный слой нашего населения 56,9 процентов это интернет то есть 60 процентов почти две трети сегодняшнего населения начиная с 30 до 45 лет занимает интернет самое основное что должен содержать интернет-сайт современный, который бы привлекал внимание, который бы заинтересовал аудиторию. Но первое, конечно, это читабельный вид. Ну, понятно, да, если мы заходим на страницу какого-то сайта, и там непонятные значит, какие-то орнаменты, непонятные шрифты, он не привлекает, он не интересен, то по статистике человек не задерживается на этом сайте, просто визуально ему не хочется дальше изучать информацию, и он уходит. Контактные данные. На многих сайтах нет контактных данных в том виде, в котором они необходимы. Что это значит? Первое. Нет геолокации, то есть нет карты, где находится. Кому можно обратиться, чтобы человеку было максимально просто. И чтобы не один был телефон, на который будут звонить все по всем вопросам. Но помимо контактных данных, то что простые контактные данные, сейчас актуально, когда на сайте указываются мессенджеры. То есть Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники. И при переходе по, этому, по этой кнопочке, да, на которую нажимает человек, он а, варианта два. Либо а, получается поделиться той страницей, на которой он находится, либо он переходит в группу. То есть, соответственно, а, есть уже профсоюзы, территориальные организации, у которых отдельные группы в том же Facebook, в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках. Это очень удобно, это интересно. Человек переходит, видит там какую-то более приятную для него информацию. Кому-то, например, удобней работать в социальных сетях. Вот. И Это тоже относится к контактным данным. Современный дизайн. Приятно, когда на сайте есть видеоконтент, есть видеоматериал, видеоканал свой собственный, либо пересылает этот сайт на канал YouTube, где соответствующие видеоролики, видеоинтервью, видеоролики, видеоотчеты о каких-то мероприятиях. И, конечно же, хотелось бы, чтобы дизайн такой был современный и интересный у всех абсолютно территориальных организаций, профсоюзов, госучреждений. Новости, содержание, актуальность, периодичность. Как мы определяем? Мы мониторим очень много общественных организаций, профсоюзов. Если новости обновляются хотя бы раз в неделю, то значит эта организация что-то делает. Вот такой показатель. Вот такой алгоритм, который уже на опыте проверен. Заявка наступления в профсоюз, образец бланка либо прямо на сайте форма определенная, то есть есть такие э, технические решения, когда прямо на сайте можно заполнить форму, либо оставить свою контактную информацию, но минимально это телефон, имейл и фамилия, имя. Соответственно, по этой заявке уже можно с человеком связаться, выяснить, что он хотел, что он запрашивал, какую информацию о вступлении в члены профсоюза, либо у него какой-то вопрос, касающийся работы профсоюза. Документы в общем доступе для использования председателями первичных организаций. Здесь поподробнее остановлюсь. Есть несколько технических решений, но вот самое удобное, это Google Диск, где вы выкладываете какой-то документ, но это в первую очередь, конечно же, для председателей. Так вот, когда вы загружаете в Google, в Google Диск, ну, в частности, в да, Google Диск файл, например, таблицу, то есть этот файл находится в интернете на определенной странице, им просто нужно туда зайти и внести данные, либо их актуализировать. А вы, открывая этот документ, вы видите его наполняемость и оперативно можете работать с этими данными. Отзывы реальных членов профсоюза. Вот это очень важный момент, очень важный момент. И на сегодняшний день маркетологи однозначно советуют, чтобы на каждом сайте абсолютно был раздел ⁇ Отзывы реальных членов профсоюза ⁇ Важно, чтобы эта информация была, и те люди, которые заходят, и члены профсоюза в том числе, и те, которые могут стать членами профсоюза, чтобы они это видели и понимали, что действительно профсоюз работает, и действительно он дает какие-то привилегии, какие-то преимущества, какие-то полезности. Здравствуйте всем! Давайте, в принципе, поговорим о тех каналах, которые существуют, которые нам знакомы. И в первую очередь ту тему, которую мы сегодня затронули, это, конечно же, сайты. Многие организации считают, что достаточно просто Создать сайт и его выпустить в интернет, и он сам по себе будет жить. На самом деле это не так. Если на вашем сайте новости публикуются один раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода или раз в год, то он будет неинтересен вашим пользователям. Помимо того, что мы создали сайт, наполнили его контентом, наполнили его отзывами, и новостями, его еще и надо дальше продвигать. Следующий канал распространения информации – это радио и телевидение. Самый простой способ и на самом деле это самый дешевый способ и максимально эффективный способ наряду с центральными телеканалами, это канал YouTube. То есть YouTube это бесплатный интернет канал, который может завести себе любая организация, любой человек и спокойно его наполнять видеоконтентом, видео, видео какими-то материалами. На сегодняшний день в нашу жизнь уже зашли и все больше и больше активно заходят мессенджеры так называемые. И они уже вытеснили смс, и сегодня большое, огромнейшее количество людей начинают их все больше и больше использовать. Еще есть один очень эффективный способ для вашей целевой аудитории, для ваших людей – это вебинары. Вебинары – это очень эффективный способ для донесения очень важной полезной информации. Допустим, обучение какое-то. Через вебинары можно проводить презентации, подгружать файлы, подгружать видеоролики, ссылки с YouTube а включать, когда вы можете на больших расстояниях собирать аудиторию, очень большую, и несколько тысяч человек, и одновременно в онлайне проводить это обучение. Наиболее эффективный массовый канал распространения информации все же являются на сегодняшний день социальные сети. Но популярными социальными сетями, я думаю, для вас будет не секрет, являются Одноклассники, социальная сеть ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube. На самом деле социальных сетей гораздо больше, но это максимально эффективные, максимально популярные социальные сети, которыми обязательно надо пользоваться. Чем больше каналов распространения информации у вас задействовано, тем больше эффект вы получаете. Важно не просто создавать социальные сети, но и понимать, как с ними работать, понимать вообще, что это за инструменты и понимать, конечно, как с этим инструментом работать. Сегодня социальные сети можно найти не только бывших одноклассников, там друзей, соседей, знакомых, но и настоящих единомышленников. То есть это та задача как раз, которая нас интересует в первую очередь. Давайте конкретно по цифрам немножко пройдемся. Да, конечно, ВКонтакте самая популярная сеть в России, то есть это тоже очень важно, то есть важно понимать статистику для того, чтобы вести эффективную деятельность. На втором месте уже идут одноклассники. Одноклассники это у нас 31 с половиной миллион человек. Но на сегодняшний день Каждая из этих социальных сетей активно развивается. Следующий на третьем месте, это уже идет Facebook. Для многих людей, кто использует социальные сети с мобильного телефона, вот здесь преимущество и начинает набирать обороты. Следующие две социальные сети, это как раз Facebook и Instagram. В этом списке, конечно, Instagram у нас гораздо ниже, но я думаю, следующий год, и вот 2018, конец 2017-2018 год, он выйдет уже... Я думаю, что на четвертое место рядом с Фейсбуком будет стоять. В Инстаграме, причем большая доля авторов из Инстаграма является активными пользователями других социальных сетей. Но Инстаграм активно развивается, его надо изучать, его надо применять, им надо пользоваться. Сегодня это очень эффективный способ для донесения информации людям, вашей целевой аудитории. YouTube на сегодняшний день набирает обороты вообще не только в нашей стране, но и по всему миру, потому что как раз и в этом году, и в прошлом году видеоконтент, он начал все более и более активно входить в нашу жизнь. Чем больше у вас будет просмотров и подписчиков на вашем канале, тем YouTube сам будет поднимать больше в рейтинге вверх и будет выдавать вашим подписчикам. Вы видите, что YouTube стоит на четвертом месте, а первый канал на шестом. То есть сегодня YouTube людей больше смотрит, чем первый канал. Когда вы создаете корпоративную группу, корпоративный канал, соответственно, в названии, пониже фотографии, у вас должно быть четкое описание того посыла, который вы несете людям. Потому что по названиям вашего канала, вашей группы будут искать вас люди. Первое правило, самое основное. Перед тем, как фотографируете, протрите камеру. Для максимальной эффективности раскрутки ваших каналов выкладывайте как минимум два поста в день. Тогда вы будете показывать активность своим пользователям. Пишите свой уникальный контент, у каждого человека его очень много, тем более в вашей работе, у вас, у вас вообще поле не пахано, никто этого не делает. Выбираем свою целую аудиторию, заходим, сами заходим, подписываемся, подписываемся, подписываемся, а потом от ненужных отписываемся. Открываем социальные сети и увязываем их с нашим лендингом. Все очень просто, на лендинге размещаем наши социальные сети, все. И в социальных сетях, соответственно, размещаем информацию о нашем лендинге. На лендинге уже вы выстраиваете формы обратной связи с клиентом. То есть он оставляет контакт, пишет какую-то заявку. То есть это задача уже лендинга. Забота о клиентах и полезность. Это самое важное, что вам надо будет дать на вашем лендинге, в ваших социальных сетях, в вашей информационной политике. И когда человек понимает, что о нем заботятся, и он какую-то полезную информацию для себя получает, он будет всегда рядом с вами и будет рекламировать другим людям. Это Правильно? Вот в принципе... У меня вся основная информация. Спасибо!